Ты готов к демонтажу своих иллюзий? Иллюзия опасности, иллюзия страхов, страданий, иллюзия понимания, иллюзия счастья, иллюзия отношений, иллюзия любви. Сколько иллюзий? Мы с детства запрограммированы на иллюзии, нас пугают различными догмами, которых по сути нет. Так мы становимся ограниченными, мы начинаем верить в иллюзии и жить по этим правилам. А потом рождается модель, ты должен, а только потом получишь это. Все через страдания, тяжести, трудности. Будешь хорошо учиться, станешь кем-то. Если нет, то станешь никем. Нельзя быть выскочкой, нельзя давать сдачи и прочее. Если ты получил благо, ты потом будешь страдать, чтобы заплатить за свое счастье. И потом мы находим сотни оправданий, почему мы не можем что-то делать. Мы все абсолютно разные. Нас нельзя разделить на группы и протипировать. А это значит, что общие социальные иллюзии про отношения, деньги, достижения успеха будут нами по-разному восприниматься, как и наши собственные представления и ценности. Кого-то будет мало интересовать. Почему же мы создаем иллюзии или принимаем их, верим и не можем избавиться годами? Это происходит с теми, кто полностью, постоянно, ждет от мира помощь, хочет только получать, получать заботу в отношениях, получать успех за счет других, получать поддержку от государства, но не всегда готов отдавать, а точнее давать в этот мир, не ожидая ничего взамен. Сейчас я расскажу вам, как избавиться от иллюзий, точнее вы сделаете это сами, просто ответите честно на четыре вопроса. Вы все поняли, вы все поняли про иллюзии.